Всем привет, меня зовут Семен, и в этом видео я расскажу вам, как выбрать настоящий профессиональный лайтборд. Мы им занимаемся с 2014 года, более пяти лет, и обратите внимание, как четко, ярко светит маркер. Ну, он пишет белым, это по идее белый маркер, но в него светят синие светодиоды, и он светит синим. И обратите внимание, что он не скрипит. А, у а, любителей... А, изделия, ну, у них светодиоды светят даже не в торец. У них светодиоды светят просто куда-то в глаза спикеру а, и слепят его. А, они не понимают, что нужен специальный маркер, специальное стекло, специальные светодиоды, вообще специальные конструкции и так далее. А, что еще очень важно, а, две подсветки у нас. Одна белая светит на меня, вторая светит в торец, как я уже сказал. И обратите внимание, как легко и четко стирается маркер. Остерегайтесь подделок, заказывайте профессиональные изделия высокого качества у профессионалов. Окей? Okay. Кстати, съемкой у нас можно управлять. Это видео снято без монтажа а, при помощи пульта. Приходите к нам, посмотрите новую технологию для записи видео.